Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Сегодня у нас очень интересное видео. Я заказала себе вот такую вот интересную кубочку. Наверное, вы уже много видели роликов со слаймами Инстаграм с этой губкой. Ссылка в описании под видео. И сегодня хочу вместе с вами ее открыть. И также еще положить на нее три слаймика. Вот таких вот, смотрите, какие симпатичные, зеленый, красный и голубой. И давайте же приступим к нашей распаковочке. Ставьте лайки, чтобы я еще заказывала различные няшные вещи. И если вы считаете, что это асмр ролик то также ставьте лайк. Давайте посмотрим на нашу кубочку. Она такая жесткая, ребят, знаете, жесткая губка. Я бы сказала, она похожа на губку для тела, только для скраба. Очень прикольная. И давайте же откроем наши слаймики. Лизунчики, их многие еще называют. Такой красивенький возьмем. красно накладывать наш лизунчик красный очень красивый давайте еще раз его помнем чтобы положить на нашу губку расправим также ссылку на лизунчики оставлю под видео, если захотите, где я их заказала, посмотрите. Какая красота. Так, так, так ну. И возьмем зелененький еще один. вместе соединим прикольно все прилипло Очень необычное ощущение, когда ты сжимаешь вместе слаймы и губку. Как-то слайм впитывается в губку. Друзья, Я Думаю, положить. вокруг губки так и подпился, прям плотно-плотно такой уже получился. приятно играть фантазировать такой у меня злой дядька получился и сзади давайте еще его помнем Смотрите, как прикольно Смотрите, кусочек наклеим. Теперь уже губка не такая жесткая, все как-то вместе смешалось, и очень необычный. Смотрите, какой у нас классный получился антистресс. Так что всем советую экспериментировать, заказывать различные вещички. Они очень недорого стоят. Но приносит очень много удовольствия и действительно снимают стресс. Здесь у нас чистый голубой цвет получился. Очень симпатично и необычно. Если хотите еще такие видео с губками, чтобы я заказывала, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал. А сегодня огромное спасибо вам за просмотр. Всех вас обнимаю и целую. И увидимся в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. И пока!